Нецкая книжка «Новогодние песенки для малышей» серия «Пианино с огоньками» Издательство издательства «Азбукварик». Ваш малыш еще не говорит, но уже пробует петь? Тогда эта книжка для него. Маленький музыкант с радостью послушает и споет любимые песенки, а веселые бегущие огоньки и разноцветные нотки помогут ему сыграть выбранную мелодию на пианино. Слушай, играй и пой свои любимые песенки». Нажми на кнопку и послушай песенку. При повторном нажатии песенка перестанет звучать. Огоньки на клавишах указывают на ноту, которая звучит. Нажимай на клавиши, которые загораются, чтобы проиграть мелодию. Сыграй мелодию самостоятельно. Цвета наклеек соответствуют цветам ноток на книге. Также в книге есть другие песенки.